А хотели бы вы за 7 дней обучиться новой востребованной профессии и начать получать интересные регулярные заказы с достойным вознаграждением? Ну, это много, не споришь. Ну, это что делать надо? Спокойно, здесь все очень четко, понятно и наглядно рассказано. Какие конкретно нужны будут навыки для того, чтобы начать получать первую прибыль? Да ладно. Я серьезно. Вам всего-то нужно зарегистрироваться на одном сервисе, посмотреть пошаговые детальные уроки, пообщаться с реальными заказчиками в социальных сетях и выполнить интересные заказы при помощи мощного инструмента. Ну а хуй мне денег на это даст? Общаться вы будете только с теми, кто будет платить вам достойное вознаграждение за проделанную работу. При этом вам совершенно не нужен сайт и не нужны дополнительные вложения. Нет, как-то все заморочено сильно. Вы сможете найти первого заказчика куда проще, чем вы думаете. Ну если так, то что там? Храни подписус. Все подробности инструкции и руководство к действию находятся по ссылке в описании под видео. Спасибо. Это туда-сюда. Заработаю денег, фонд благотворительный какой проведу. И вот так мир стал чуточку лучше.